приветствую вас друзья на канале индекс рейд сегодня мы поговорим о психологии инвестиций на крипторынке, о трейдинге о правильном подходе к принятию торговых решений поэтому если вы еще не подписаны на данный канал то рекомендую обязательно подписаться оставить лайки поддержать канал комментариями также подписаться на телеграм-канал и телеграм-чат ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии а также на главной страничке youtube канала с правой стороны в шапке есть ссылочки на наше сообщество вконтакте и твиттере ну а мы с вами давайте начнем идея записать такой видеоролик Связано с тем, что мне на глаза попалась статья, в которой рассказывается о Роберте Киосаки. Кто не знает, обязательно почитайте, очень хорошая книга «Богатый папа, бедный папа». Это достаточно серьезный коуч, который высказывает достаточно много мнений о инвестициях и, в частности, о криптовалюте и, в первую очередь, конечно же, о биткоине. В прошлом Роберт Киосаки неоднократно говорил, что он будет искать дно рынка. Самая крупная криптовалюта торговалась примерно на уровне 35 тысяч, он ожидал, что будет покупать ее по 24. Когда биткоин в мае 2022 года колебался в районе 30 тысяч долларов, он говорил о том, что ждет цену до 9 тысяч долларов. Ну а когда цена упала на отметку в район 20 тысяч долларов, он уже ждет покупку на отметке в 1100 долларов. И тут возникла идея, правильный ли подход с точки зрения инвестиций ожидания на рынка. На мой взгляд, конечно же нет. В первую очередь на моем канале речь идет о трейдинге. Инвестор это не трейдер. Для того, чтобы быть инвестором, нужно всегда покупать тогда, когда рынок испытывает максимальный страх, и продавать тогда, когда рынок испытывает максимальную эйфорию. Так действует большинство крупных инвесторов. Там есть еще множество различных тонкостей, связанных с тем, в какие активы он инвестирует. Ну, например, в те, в которые верят. На криптовалютном рынке происходит то же самое. Очень много людей инвестируют в активы, в которые они верят. Как правило, верят в их команду. В отличие от фондового рынка, криптовалютный рынок, имеет гораздо более сложную механику оценки актива. В первую очередь, оценивая актив на фондовом рынке, мы можем с вами оценить экономику самой компании, то есть структуры, которая выпустила этот актив, например, ценную бумагу, акцию. Мы можем посмотреть годовой отчет, мы можем посмотреть квартальный отчет, и мы можем понять, справедливая ли стоимость ценной бумаги сейчас на рынке, или она недооценена, или наоборот переоценена, и исходя из этого принимать торговые решения. В основном трейдеры делятся на две категории – те, кто оценивают фундаментал и те, кто подходят к оценке с технической точки зрения. Работают различными способами технического анализа. Это может быть анализ по графическим паттернам, это может быть анализ по свечным паттернам, или алгоритмический анализ, оценка по рыночным индикаторам. В отличие от фондового рынка, криптовалютный рынок гораздо сложнее, но с одной стороны, а с другой гораздо проще. Сложнее оценка альткоинов, потому что за каждым альткоином стоит бизнес. И для того, чтобы оценить справедливая ли стоимость этого альткоина, недооценен он или переоценен, необходимо оценивать его бизнес. Зачастую на криптовалютном рынке, который в недостаточной степени еще зарегулирован различными органами, оценить экономику структуры, стоящей за альткоином, невозможно. Как правило, эта информация скрыта. Также, дополнительно, в отличие от фондового рынка, мы имеем возможность оценивать внутрисетевую активность, поскольку любой альткоин – это, конечно же, блокчейн. И внутрисетевая активность дает нам понимание, насколько сейчас эффективна эта сеть. И множество других показателей, которые мы можем оценить, например, в биткоине. Поэтому я, являюсь однозначно биткоин-максималистом, предпочитаю приобретать на криптовалютном рынке биткоин. Для меня вообще существует лишь только три актива, которые имеют ценность. Это земля, это золото и это биткоин. Отличаются они между собой только лишь возможностью их куда-либо передвигать. Земля не имеет такой возможности, золото, как правило, имеет множество ограничений и сложностей, а биткоин абсолютно свободен в передвижении. Также хотелось бы отметить, биткоин дает нам возможность оценивать его не только технически, но абсолютно точно оценить его внутреннюю сетевую активность. Его блокчейн открыт, а в альткоинах это не всегда возможно. Некоторые блокчейны в некоторых альткоинах закрыты, более того, в некоторых альткоинах также оценки требуются не бизнес, а стартап. Статья, которую я прочитал сегодня утром, говорит об инвестициях, и множество людей на криптовалютном рынке начинают путаться в этих понятиях что такое трейдинг и что такое инвестиции. Сегодня, помимо этой статьи, мне также попалось высказывание одного участника достаточно крупного криптовалютного чата, который хейтил автора этого чата и автора канала, основывая свой хейт на том, что он вложил огромную сумму денег, на мой взгляд, достаточно большую, и скорее всего либо их потерял, либо видит очень серьезную просадку по своим позициям. Отсюда у меня возник вопрос. Я надеюсь, что мое комьюнити будет достаточно профессиональным для того, чтобы понимать это. Я смотрю на рынок локально, и я не верю в предсказания на множество месяцев или лет вперед. Я могу объективно предполагать, что мы находимся либо в одном цикле, либо в другом. Это может сделать любой. Я могу видеть по чартам, мы находимся ближе к дну или к ближе к потолку цены главной криптовалюты. Но я точно не могу сказать что 1 января 2023 года вдруг биткоин будет стоить 150 тысяч долларов. Когда я прочитал сегодня комментарии этого хейтера, с одной стороны, мне стало смешно, что человек, основываясь на мнении человека из интернета, принимал глобальные инвестиционные решения и потерпел крах. Каждый блогер и инфлюенсер, по крайней мере тот, кто уважает свою аудиторию, всегда говорит, что любое его мнение не является финансовым советом и более того, не является триггером, для того, чтобы совершать сделки на любом рынке, включая криптовалютный, каждый из нас несет самостоятельную ответственность за свой финансовый успех. Что касается психологии рынка, ее нужно изучать. Это 90% успеха. На мой взгляд, существует три кита и три слона, на которых держится весь трейдинг. Если мы говорим о китах, то для кого-то это может показаться банальным, но это абсолютная правда. Первый кит – это страх, второй – это жадность, третий – это терпение. Если вы не умеете совладать с собой, у вас ничего не получится. Если говорить о трех слонах, то это техническая часть работы трейдера. Это риск менеджмент, это мани менеджмент и, конечно же, дисциплина. Без всех этих знаний подходить к трейдингу, тем более основываясь на мнении инфлюенсера, ни в коем случае нельзя. Очень часто на канале я вижу запросы в комментариях. Скажите, пожалуйста, цену закупки по какому-то активу. Я многократно отвечал и буду продолжать это делать. Что любой сигнал на рынке, на мой взгляд, сродни мошенничеству. Сейчас рынок криптовалютный очень сильно подвержен различным мошенническим схемам. Зачастую, к сожалению, очень много людей средних лет считают криптовалюту и обращение с ней очень сложным процессом. На самом деле, криптовалюту от процесса перевода денег по приложению мобильному какого-либо банка отличает лишь только две вещи – вам нужно не перепутать сеть, в которой вы отправляете средства, и вместо телефонного номера вам нужно запомнить адрес кошелька или просто QR-код. Других сложностей просто нет, но это кажется людям очень сложно, и зачастую эти люди попадаются на удочку мошенников, оказываются участниками пирамиды, схем понций и других способов мошенничества. Трейдинг – это работа, причем не просто работа, а это построение бизнеса. Например, вы строите какой-то бизнес для чего вы его строите с целью заработать деньги или с целью изменить мир если вы строите его с целью исключительно заработать деньги то ваш бизнес недолго просуществует статистика если же вы строите его с целью изменить мир и создать уникальный продукт такой бизнес существует десятилетиями трейдинг абсолютно то же самое это бизнес если ваша цель исключительно заработать деньги скорее всего вы потерпите неудачу если же ваша цель сохранить те средства, которые вы инвестируете, то деньги начнут прилипать к вам точно так же, как к бизнесу, который строится с целью изменить мир или создать уникальный продукт. Нет никакой разницы, вы покупаете и продаете что-то в своем интернет-магазине, или вы покупаете и продаете что-то в биржевом терминале. И неважно, это криптовалютный терминал или это терминал срочного рынка. Также немаловажным фактором является подход в трейдинг, Использование любых сигналов или мнений, включая мое, для того, чтобы совершать сделки, это не просто ошибочная стратегия. На мой взгляд, она даже преступная. Потому что вы фактически доверяете свой финансовый успех постороннему человеку, зачастую не зная его в лицо. Мне сразу вспоминается фильм, многие его смотрели. Если помните «Метод Хитча» с Уиллом Смитом, в какой-то момент этого фильма одна особа королевских кровей собирает совещание в своем кабинете. Там сидит человек 10 бухгалтеров и финансистов, которые советуют ей, получая от нее зарплату, куда ей вложить средства. А один из главных героев встает и говорит, это ваши деньги. Вы должны сами принимать решение, как ими распорядиться. Мы можем вам посоветовать, но решение принимать только вам. Точно так же и в трейдинге. Вы должны самостоятельно принимать решения об инвестициях. Для этого вам необходимо учиться. Это труд, а не легкие деньги. Золотой пилюли не существует. Те, кто до сих пор не ушли от мнения, что можно стать миллионером, ничего для этого не делая, никогда ими не станут. Что касается подходов в трейдинге с точки зрения оценки наилучших позиций, а также банального мани и риск менеджмента. Прочитав это сообщение с утра в этом чате, я понял, что человек, скорее всего, не имел никакого плана. Когда люди строят бизнес, у них есть такое понятие как бизнес-план. Они планируют, что они будут делать, если вы когда-либо читали бизнес-план, в любой ситуации, произошедшей на рынке, включая форс-мажорные обстоятельства. Они заранее включают в свои инструменты варианты решения любой проблемы, связанной как с внутренними микроэкономическими колебаниями в их бизнесе, так и с внешними макроэкономическими факторами. Поэтому в отличие от мнения Роберта Киосаки, который ждет каждый раз все ниже и ниже, чтобы купить. Трейдер не ждет ничего, он торгует локально. Поэтому, когда я делаю обзоры, я показываю диапазон уровней консолидации цены вверху и внизу. Говорю таймфреймы, за которыми стоит наблюдать для того, чтобы понять по индикаторам и другому анализу, стоит ли входить в позицию или нет. У меня существует множество разных подходов, и в том числе секреты входа в позицию. Но это не значит, что нужно посмотреть, на этот график или увидеть в лайв трейдинге на моем канале живую торговлю на кросс марже и забегать на всю котлету. В первую очередь криптовалютный рынок дает возможность нам зарабатывать деньги. Я выбрал его потому, что у него достаточно серьезная динамика и волатильность в отличие от фондового рынка. 14 числа я делал обзор и мы видели как двигается цена по индикатору. Cipher говорил нам о том, что скорее всего будет прирост на дневном таймфрейме. И если бы я заходил в сделку, то я бы забрал 5% профита за один день. И если вам удается удвоить свой депозит за год и делать это стабильно из года в год, например, прирост в 10% к вашему депозиту ежемесячно, или даже 8% ежемесячно, чтобы выйти на отметку в 100%, то сегодня крайне редко можно встретить бизнес, который способен приносить 100% годовых. Разве что какой-нибудь незаконный. Подходя к трейдингу, вы должны четко понимать несколько вещей. Как я уже сказал, это работа. И работа не просто это работа на себя. Это построение собственного бизнеса. Вы должны научиться покупать дешево и продавать дорого как на любом рынке, неважно. Чтобы научиться покупать дешево, нужно научиться всем основам психологии рынка и, конечно же, технической составляющей. Незнание какого-то бизнеса не сделает вас там успешным. Вы не сможете построить производство. Молочных продуктов. Если вы ничего в нем не понимаете, вам придется сесть и разобраться. Люди, которые слушают инфлюенсеров и входят на весь свой депозит, даже не понимая, как построить элементарный мани и риск менеджмент, зачастую не имеют никакого плана. «У вас должен быть план, у вас должна быть жесточайшая психологическая и моральная подготовка для того, чтобы работать» построении собственного бизнеса. Если у вас получится построить свой небольшой бизнес, у вас получится стать и трейдером. Кто-то начинает сразу с трейдинга, а кто-то сразу сначала с бизнеса. Я начал с трейдинга, бизнес мне не интересен. Но у меня получается строить этот бизнес, и я понимаю, что если я сейчас, например, перестал бы торговать, я бы абсолютно спокойно открыл бы фирму и построил бы свой бизнес, где бы дешево покупал и дорого продавал. Что касается инвесторов, которые верят в активы, я бы посоветовал в первую очередь не слушать инфлюенсеров, которые принимают решение о входе в позиции, по своим личным убеждениям, они могут быть абсолютно разные, а самому принимать решение в оценке того или иного альткоина. Для меня альткоин – это спекуляция. Как правило, очень короткая. Ни в коем случае лично я не стал бы его накапливать. Любой альткоин, независимо от того, какая сильная команда и как он хочет поменять мир, есть действительно несколько альткоинов, которые способны менять мир. И это делают. Где-то они недооценены, где-то бывают переоценены. Но я не рассматриваю их в долгосрочную инвестицию. Потому что проекты, которые за ними стоят, они действительно меняют индустрию и действительно меняют мир. Но это не значит, что их актив на криптовалютном рынке будет иметь такой же успех. Поэтому, когда кто-то послушал какого-то инфлюенсера, входит в позицию своими реальными деньгами, теряет средства, то мне бы очень хотелось сделать так, чтобы таких людей становилось как можно меньше. Именно поэтому я решил сделать сегодня такой видеоматериал в обязательном порядке первое у вас должен быть план и зачастую этот план должен начинаться с того вы хотите стать трейдером вы хотите стать инвестором и что вы знаете о трейдинге об инвестициях достаточно ли этих знаний и готовы ли вы смириться с тем что вы можете потерять тот кто не может видеть падение по своему депозиту не может быть инвестором Большинство людей не способны справиться с этим психологически, особенно если суммы 5 или 6 значные. И, как правило, им легче избавиться от этой проблемы, нажав на кнопку «Закрыть позицию». Конечно же, в убыток. Поэтому для начала нужно иметь план, хотите ли вы заниматься этим бизнесом. Потом иметь план, как вы будете заниматься этим бизнесом. Что вы для этого сделаете? Когда вы для этого сделаете? И достаточно ли у вас знаний для того, чтобы это сделать? Собрать по крупицам информацию, потратить на это достаточное количество времени, как и на открытие любого бизнеса. Бизнес не открывается за два дня. Зачастую период подготовки, открытия любого бизнес-проекта требует достаточно длительного промежутка времени, на это может уйти год и даже больше. Поэтому с чего кто-то может считать, что бизнес трейдинга требует меньше времени? Конечно же нет. Я надеюсь, что в достаточной степени дал общее понимание тому, как подходить к трейдингу, подходить к инвестиции как подходить к оценке информации для того, чтобы принимать определенные инвестиционные решения? Учитесь, друзья. Я надеюсь, что этот материал даст вам потенциал для того, чтобы вы это делали. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate. И до новых встреч.